Всем здравствуйте! Приехал я на котлованчик попробовать короче добыть малинки или мотыль кто как наверное называет если я название не путаю и вид насекомого в общем попробую, сейчас он ковшик взял и сито не знаю, даже один раз я натыкался сел в интернете как мой, там прямо в промышленных масштабах практически там очень серьезно люди к этому подошли я то так на дурачка попробую получится получится не получится не получится ничего страшного просто интересно тут я думаю мелко на озере мне не добраться с таким ковшиком это еще надо нырять будет по самые пятки ну вот так вот тут. сейчас попробую лунки 3-4 Продолжу. есть тут что нету тут чего вот так вот-вот. Ого! Такое чисто, типа, что воды-то здесь нету. Так-то я и под малинку взял большую баночку. Ну, Александр сказал, большая. Я-то думал, это не серьезная баночка. Он говорит, это сильно много. все тут очень мелко надо еще было ближе Алло. Кого на какой Енисей? Нет, я пока туда это не жить еще не поеду. Нет, у меня пока еще тут дела. Нет. Я пока пытаюсь малинку найти, а ее здесь нету. Нету малинки. Нет, я до озера не дошел, я на котловане сейчас. И земля тут, короче, это такая глинистая. Наверное, ей тут не спрятаться. Надо другую мяшу, я так понимаю. Ловить, да? С моей то стороны не знаю где водопой то там песчаное дно, шарился по камышам ходил да? Да как, как ты будешь камыш черпать? Не знаю, там глубоко. Да фиг знает. Не знаю, сейчас я еще тут в разных местах попробую, продолблю. Я только приехал минут пять может, назад, первую прорубь сделал, как раз первый раз черпаю. Думал, ты за мной где-то наблюдаешь, может, спрятался, думаю, в кустах. Да, да, да. Красивые, хорошие, да? Ну что я вам скажу, здесь рыбы нет. И комаров у нас в этом месте тоже нет. Я грешу на то, что, в общем, почва вот такая глинистая. Наверное, она не подходит. Сейчас я доеду, в общем, еще до озера. Попробую все-таки где-нибудь в камыше или как-то там, где помельче забраться или между камышом, если получится. Там посмотрим. Там не должно быть глины. Может быть. Все, что нам нужно именно там. Так что вот так, вот вот. Не так все просто, как казалось. И все, в общем, на озеро я. Расстраиваться еще рано, Ну и радоваться вроде как тоже особо уже нечему. Вот В так. общем, вот я на озере. А там сначала продолбил глубина, тут меньше колена. Вот. тишина стоит. Сейчас он малька. Ротанчика Вытащил Вот такой вроде с виду безобидный малека, когда вырастет, съедает все. Я его сейчас еще поди раз поймаю. А, ему досталось бедняги, похоже, хорошо. Вот шевелится маленько. В общем, он навряд ли уже будет жить. Ну да ладно. В общем, мяшу сейчас тут буду пробовать добывать. Там ни одной нужной мне живности не оказалось. Но так как тут рыба есть, то может быть что-то тут. А вот еще один. Вот это я удачно заловил. Значит тут Тут все есть Чистим и пробуем В общем время моего полостола подошло к концу Малинки я так ни одной даже и не увидел Выкопал яму ну, глубже чем на ковш И ничего Вот только еще ротанчиков Они вообще маленькие с ноготь и все таких-то мне маленьких не надо, аквариума у меня нет обратно их запустим пусть растут, если вырастут но вряд ли они скорее всего вмерзнут потому что все вверх всплывают я думаю что вмерзнут ну если Ему перезимуют, то дальше будут жить. Ну вот так вот. Это подготовка к рыбалке. Видеоролик. Будет, наверное, так называться. То, что на этом же рано опускать руки надо попробовать еще. Может быть на другом озере или на другой глубине. А сейчас пока пошел я изучать интернет. Как же все-таки правильно надо было делать. Всем пока! Александр, привет! Здравствуйте. Всем здравствуйте! Сегодня 1 декабря, время 19.22. На озеро Яровое мы снова в ночь заехали. Пришли с Александром, где вообще никого нету. И не было. И не было. Вот, короче, вообще следов... вот. А, это так какой-то, на дымчик. В общем, вообще нету. На машины на машине кто-то рядом вот проезжал и все до ближайших палаток она не знаю метров 500 минимум это вон там машина светится это берег стоянка с которого мы идем александру по навигатору александра почти мы на середине озера будем пробовать да рыболой или на рыбалку мы опять приехали. На рыбалку. на рыбалку. Пока что на рыбалку. Приехали мы, в общем, пробовать, есть ли рыба на дальнем кордоне. Почему сюда никто не ходит. Так что вот так вот. Ну все, пока отключаем. Время 19.46. Забурились с Александром, печку затопили. Я тут маленько надымил. Со сковородкой, блин, перегрел ее. Чуеток. Она начала сильно-сильно... Выделять дым. Сейчас будем прикормкой пробовать вот такой чеснок, ваниль. В России. Не знаю, что получится из этого. Да? Угу. Ну все. Да. Пакет надо. Есть пакет? Вот такой пакет. Ну все. Будем разводить и рыбу ловить гореть александр у нас как обычно ест уже как обычно две да, поклевки вот, каких подобных у него было что-то похожее на поклевку и все а у меня как обычно ничего я занялся приготовлением сала еще бы и нет есть -то тоже охота будем потом килограммовиков жарить в общем, вот так. Время что уже 20 минут прошло с того момента, как прикормили. Вот так, вот Вкусная жареное сало. Обедень. Сашки, первая поклевка. Только что-то почему-то хочу а спую Не понял. Зацепил, может? Нет, я достал целиком. Тогда я не знаю. Да, рыба пока размеров не порадовала. Ну, радует, что она здесь есть. Ну, у меня раз пока не клюет сало копченое. Так, ну, жареное, вернее. Сейчас уже В общем, 32 минуты с момента того, как прикормили, прошло. Вот так вот. Вот у нас одна <с единственная рыба. Время уже без 10-10 каждые 20 минут один тычок какой-то есть то у меня то у Александра вся рыбалка да Александр да пока что и мы опять короче с ним решили готовить сало у нас кончается сейчас будем мясо пробовать да, сильно чувствуется дождь да, да, чувствуется и холоднее сразу, да? Сразу место, ага. Ну, в общем, вот так вот у нас рыбалка проходит. Греем мясо, греем еду. Приятного аппетита всем, ага. То есть нам. Вот, вот, вот Михаил ловит вот таких карасей. Ты снимаешь, да, меня? Нет, карасика снимают. В каком месте только запутал. Вот так-то мы ели мясо вообще и рассуждали о том, что надо ехать на... Кого мы ехать? На медведя. На медведя надо ехать. Это все ерунда, это рыбалка. Второй карасик, да? Да ну, Расскажите, что, что случилось? А ч я об... Об... Об... из своей умки? Вот третий он... час ловли, третий карась Раз в 20 минут примерно у нас поклевка Раз в час вылавливаем Сергей, да? Сергей, наверное Ладно, встреч. Саня, ты кого делаешь? Сковородку мажу. Салом, да? Салом, да. Как у тебя клёв, Саня? <рessly> <рessly> как рыбалка? Супер рыбалка. Больше не поеду. Сезон все закрыл, да? Закрыл, ага, сезон. 1.31 время. 2 декабря уже. А я вот сколько поймал уже. Это у нас новое место, кстати. Уже. Второе. Ну, и мы, в общем, опять едим. Блять, я соскользую. Мы только и приехали, что покушать. Там я поймал двух, Александр одного. Тут ты одного или двух? Одного. Тут Александр одного. И я пять. Вот так вот Серега сказал уже корыто на Уже на 4 удочки не справляется. 3 оставил. Блин, пожарная сигнализация сейчас сработает, на машину открыть у нас. Что Саня начнет тушить. И шуван. Ну и все, рыба не клюет. я-то буду дальше продолжать ловить. Вот так вот-вот. Вот сало еще есть. Как ровно по тарелочке, да? Ага. Угу. Вкусно, наверное, нет? Сейчас погреем, попробуем. Блин, крышечку вообще было не здорово. Какую крышечку? На холодку. Началось. -то. Сергей пришел к нам. Говорит, пуститесь сюда, где рыба не ловится, наловил он полная корыта уже. Куда ему его столько рыбы? Куда столько рыбы, да, Александр? А? Эй, ты меня-то пусти. Закрылся. Так нормально. А слышь, все, никого не. А нет, он в двух местах сидят не, или. он собирается тоже в одном месте. У них так же, как и у нас просто, наверное. Я, дуром, я, я, я... я не думаю, что у них как у Сереги. Заебался уже, здесь. Здорово. Нихуя уложись. Жура а чего у тебя холодно, да? Блин, я замерз, честно, да Замерз. Так горелку да. добавлять же можно. Так я на вообще у меня, сука, нога, ноги прихватил Не Знаю, Сергей, не знаю. Но ну за... ладно, я-то отключаю. Потеплее, ну время 3.09. Вышли мы к машинам. Из машин только гости с Тюмени остались. Все, больше никого. Только что приехали, буквально два часа назад. Гости А, гости с Тюмени только приехали. Два назад. В общем, последние мы рыбаки. Держал я Сашку до последнего там. Ну, Сережка показывай, пакет хоть вот сейчас показать. 115 штук, если я не говорил у него. Вот он, у него пакет. Куда ему его столько? Куда? Столько, Дай ему рыбы? А мы с Александром штук 15 на двоих. Или 13. Сезон закрыл, Александр сказал, да? Ага. На рыбалку ездить. Потом поедем за рыбой еще мы с Сейчас с ним решили, что за рыбой мы еще съездим. А на рыбалку, наверное, хватит. Баллона у нас еще просто много, <связь> <связь> но ну, вот такая у нас рыбалка в общем.